Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Несколько дней я не снимал видеоролики, потому что нужно было отдохнуть. Ну и посмотреть первые две серии сериала The Last of Us. Но сегодня, сегодня я покажу тебе секретную информацию, которую ты больше нигде не увидишь. И она доказывает, что ФРС США на самом деле уже начала разворот своей политики от количественного ужесточения до количественного смягчения. Буду очень рад твоей поддержке лайком. Это видео нужно обязательно распространить, ведь я заметил, что об этом... Никто не говорит. Поэтому чем больше будет лайков, тем больше шансов, что YouTube-алгоритмы подхватят это видео и распространят его. Давай наберем хотя бы 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, секретная информация показывает, что ФРС США уже начала разворот своей политики. Они только что получили зеленый свет на светофоре, чтобы опять включить денежный принтер. И ты удивишься, что они придумали. Досмотри да это видео до конца. Это происходит прямо сейчас. Сейчас, так что лучше бы к этому быть готовыми. Итак, давай разберем действия ФРС США Джерома Пауэла и Бюро статистики труда США, как ни странно. Так мы поймем, что может произойти дальше с покупательной способностью доллара, пенсионными фондами, ценами на дома, активами, ну и конечно же с биткоином. Совсем недавно произошло некое правительственное изменение, которое дало ФРС США политическое прикрытие для того, чтобы остановить политику количественного ужесточения и перейти к количественному смягчению. Хочу напомнить, что такое количественное ужесточение. Это когда ФРС США сокращает свой баланс активов, повышает ставки. И выкачивает из рынков ликвидность. Количественное смягчение же это обратный процесс, когда вкратце рынки заливаются дешевыми деньгами. Это обычно приводит к взрывному росту активов. Переход от одного вида политики к другому и называют разворотом политики ФРС США. И похоже, что сейчас у ФРС США наконец загорелся зеленый свет для такого Разворота. Давай разберем, что изменилось, почему ФРС начала разворот и почему никто этого не заметил, а также какие последствия это будет иметь для рынка и инвесторов. Не забывай, что это не финансовый совет, а всего лишь познавательно-образовательный контент, наполненный моими мыслями. Начнем с первого слайда. Обязательства ФРС США. Под этим я понимаю действия, которые ФРС США обязаны совершать, но если что-то изменится, они не обязательны к выполнению. Давай приведу пример. Я думаю, что Джером Пауэлл, когда выступает и что-то говорит от лица ФРС, он действительно верит в то, что говорит». Но затем что-то меняется, экономическая обстановка, например, и поэтому он говорит уже другие вещи. Так, например, в 2020 году он говорил, что они не думают о повышении ставки. Затем он сказал, что повышать ставку не будут на протяжении следующих 4 лет. Но уже спустя 2 года они начали повышать ставку, как ты помнишь. Сейчас они говорят, что они не собираются снижать ставки в 2023 году, но будут держать их высокими длительное время. Я уверен, что он действительно в это верит. Верит. Он верит, что ФРС США будет удерживать ставку высокой и не будет ее понижать в этом году. Но это если ничего не поменяется. Джером Пауэлл сказал, что ФРС США должна продолжать это делать. Что это? Конечно же, понижать индекс потребительских цен. Джером сказал, что ФРС должна обрушить спрос, причем сделать это максимально жестко и неприятно. Другими словами, ФРС должна сделать всех нищими, уровень безработицы должен вырасти, зарплаты понизиться, ну и все это, конечно же, неприятно и жестко. Но это уничтожит спрос и приведет инфляцию к норме, к 2-3%, которыми стремится ФРС США. Теперь вопрос сейчас, в 2023 году, нужно ли ФРС США все это делать? Паул говорит, что, он, Паул говорит, что она должна это сделать. Но не обязаны, если это будет ненужным. Что, если им это уже не нужно? Что, если я скажу тебе, что они уже почти достигли своей цели? Мы помним крайний отчет CPI. Инфляц... Инфляция обвалилась с 9,1% до 6,5%. Так что ФРС США уже получают это снижение инфляции, к которому стремились. Возможно, этого уже хватит? Сейчас ты увидишь, что они сделали. Сейчас ты увидишь, как они поменяли правила. Один из тех экономистов и аналитиков, которые стоят внимания, является Гарри Дент. Больше года назад я снимал видео о его прогнозе для фондового рынка и биткоина на 2022 год. Он сказал, что рынки обвалятся на 70-90%. Вот этот ролик. Он набрал практически 100 тысяч просмотров. Что ж, в 2022 году биткоин упал на 78%, так что прогноз Гарри Дента оправдался. Знаешь, что сейчас предсказывает этот человек? Крах всей жизни приближается. Крах фондового рынка на 50-60%. Мы не сможем выбраться из этого до 2025 года, по его словам. Это его свежий прогноз всего шестидневной давности. Звучит серьезно и, возможно, так оно и будет. Никто не знает будущего. Но я могу сказать только то, что Гарри Дент, так же, как, кстати говоря, и Питер Шифф, которые тоже предсказывают какие-то ужасные крахи, особенно для биткоина, не учитывают одну интереснейшую вещь. Они были правы, соглашусь, но они не учитывают то, что ФРС США изменила правила игры и полностью манипулирует рынками. Причем изменили правила так, что никто этого не заметил. Но надеюсь, после моего видео мы исправим эту ошибку. Давай пройдемся по пунктам. Первое. Манипуляция информацией. Соврем. Если ты не можешь изменить реальность, соври им. Это то, что делает ФРС США. Мы должны понять, что индекс потребительских цен – это манипуляция ФРС США. В зависимости от того, каким образом они будут измерять его, его значение будет изменяться. На самом деле, то, как измеряли этот индекс в прошлом году, сильно отличается от способа измерять его в 1980-м. И тем более, от способа измерять его сейчас. Ведь сегодня они добавили еще несколько очень важных изменений. Начнем с первого изменения. Индекс потребительских цен. Иными словами, инфляция больше не учитывает изменения цен на дома. Затем они решили включать инфляцию в стоимость аренды. Они постоянно меняли способ калькуляции инфляции, чтобы получить не истинную цифру инфляции, а ту цифру, которую они сами хотели видеть. Второе изменение. Для подсчетов инфляции они заменили дорогие продукты более дешевыми аналогами. Инфляция учитывала целую корзину продуктов, например, стейки, молоко и сыр. Инфляция учитывала цену на эту корзину. Но затем они переиначили способ калькуляции инфляции. Вместо стейка они взяли цену дешевой котлеты для бургера. Ну а вместо качественного молока их цифра инфляции стала учитывать самое дешевое из разбавленного порошка. Это лишь два способа того как они начали манипулировать цифрами инфляции фактами и статистикой но последнее изменение которое произошло в январе 2023 самое значительное даже трудно оценить насколько я бы назвал это последнее изменение ничем иным как. Зеленым светом на светофоре. Зеленым светом для ФРС, чтобы развернуть свою политику. Этого разворота все ждут уже больше года. И на самом деле, если посмотреть на рискованные активы, такие как криптовалюта, мы уже можем увидеть, что они показывают нам, что разворот ФРС мог состояться незаметно для большинства. Что все это значит? Итак, правительство в 2023 году решило изменить правила того, как они считают индекс потребительских цен. То есть инфляцию. Давай уточним, что это сделало не ФРС. Нет. Изменения принесло Бюро статистики труда США. Итак, в январе 2023 года бюро заявило, что методология подсчета индекса потребительских цен в 2023 году полностью изменится. Это очень большие новости. Нужно знать, что для расчета индекса потребительских цен существует система весов. Например, для расчета этого индекса в 2018 году используются веса за четвертый квартал 2015. Это достаточно непростая тема, поэтому подробности я упущу. Перейдем сразу к изменениям. Систему расчета индекса потребительских цен в 2023 году изменили. Теперь Бюро статистики труда США будет ежегодно пересматривать веса индекса потребительских цен на основе данных только за один календарный год. Это отличается от предыдущего метода в 2022 году, который обновлял веса для индекса потребительских цен с использованием данных за два года, а не за один. Звучит абсолютно сухо и непонятно, как это вообще может повлиять на разворот ФРС США. Давай объясню простыми словами. Итак, раньше они использовали для сравнения два года, теперь только один. Посмотри на этот график, это индекс потребительских цен с января 2019 по январь 2023. Вначале он был практически ровный, как ты видишь вот здесь, но затем случился вот этот взрыв до 9,1%, после чего инфляция снова начала падать до 6,5% сейчас. Если мы будем рассчитывать этот индекс на основе сравнения с информацией вот здесь, или, например, вот здесь, согласись, итоговая цифра будет совершенно разной. В прошлом году они измеряли инфляцию по сравнению с данными за 2 года. Теперь только за 1 год. Это большая разница, которую ты можешь увидеть на прямом сравнении двух методологий измерения инфляции. Вот на этой диаграмме. Здесь ты видишь старый метод калькуляции инфляции, вот эта темно-синяя линия. И новая методология измерения инфляции, вот эта темно-красная линия. Как ты видишь, сначала они двигаются практически одинаково, кроме последнего эпизода. А этот взлет вот здесь для старой методологии оказывается более мягким. Красная же линия, как ты видишь, взлетает намного резче и выше. И теперь все очень сильно зависит от того, где именно ФРС США берет точку отчета. Вот здесь или вот здесь. Ведь если цены, например, находятся где-то вот здесь, то какой разрыв будет больше? Этот или вот этот? Вот такой трюк, такая манипуляция от ФРС США, которую не всякий увидел. Но что это значит простыми словами? А то, что если ничего не изменится, скажем, цены остаются точно такими же, а ФРС США вообще ничего не делает, даже не повышает ставки, индекс потребительских цен резко упадет. А теперь вспомни про обязательства ФРС. Джером сказал, что они должны обвалить индекс потребительских цен. И сейчас мы оказались в той точке, когда им для этого даже ничего не нужно делать. Больше ничего не нужно делать. Что это значит в свою очередь? А то, что у ФРС США есть зеленый свет для того, чтобы остановить рост ставок а затем и понижать их, и начинать весь цикл заново. Количественное ужесточение, разворот, количественное смягчение, разворот, и так далее, и так далее, и так далее. Именно вот эта новая методология измерения инфляции и дает ФРС США место для приостановки ставок и даже для разворота. Все, что нужно было сделать, это изменить способ калькуляции индекса потребительских цен. И они это сделали в этом году. Вот эта новость. Они это сделали. Прежде чем мы перейдем дальше, надеюсь, ты вообще понял, насколько важно это изменение. Причем важно как и для ФРС США, так и для нас. Что должно случиться? Если ничего не изменится, подчеркиваю, если ничего не изменится, то мартовский индекс потребительских цен должен обвалиться очень резко. Как я говорил, он уже начал, но в мае он должен упасть на 2-3% и к декабрю еще на 3%. ФРС США использует новую методологию для калькуляции инфляции в 2023 году. Мы уже выяснили, что это за методология и уже можем использовать ее для того, чтобы спрогнозировать движение индекса потребительских цен в будущем. Вот так это движение выглядит, если ничего не изменится. Мы видим, что с января 2023 года до декабря 2024 вот здесь, на дне, наблюдается большое падение инфляции. В декабре 2024 это будет минус 3%, то есть фактически это дефляция. До марта 2023 падение до 3%, и для этого даже ничего не нужно делать. Траектория понятна? 9,1% в июне прошлого года, 6,5% сейчас и около 3-4,5% в марте 2023 Если учитывать новый способ подсчета инфляции, она может оказаться даже 1,5%. ФРС США уже заявляла, что хочет добиться инфляции в размере 2%. Если инфляция упадет до 1,5%, это уже дефляция. И это значит, что ФРС США уже не обязана а должна начать печатать деньги и пампить рынки. Вот что это значит. В противном случае у нее возникнут огромные проблемы в экономике. Да, мы разобрали большую манипуляцию ФРС США, но она же является и большой ложью для людей. Почему? Потому что изменение способа подсчета индекса потребительских цен никак не изменит реальную инфляцию. Это не изменит цен на продукты или бензин. То есть реальная инфляция сегодня в США может составлять те самые 6,5%. Но с новым способом подсчетов они нарисуют необходимую себе инфляцию, например, в 3%. Это не повлияет на стоимость жизни, но даст им зеленый свет для разворота своей политики. Интересно, что после разворота реальная инфляция может вырасти до 10%. Видимо, такой выход они нашли из этой ситуации. Как мы видели на одном из слайдов. Они должны манипулировать информацией, они должны врать, создавать собственную иллюзию реальности. Есть такой сайт, как Shadow Stats. Он отображает инфляцию, просчитанную по методологии еще 1980 года. Если учитывать эту методологию, сейчас инфляция составляет 15,6%, а не 6,5%, как заявляет ФРС США. Но они всегда будут занижать ее. Всегда. И в этом году они придумали способ занизить ее еще больше. В любом случае, манипуляция не манипуляция, а ложь или правда. Разворот ФРС США – это количественное смягчение. А количественное смягчение – это памп рынков. Что такое мягкая посадка. Это термин, описывающий ряд действий ФРС США, предпринятых, чтобы предотвратить высокую инфляцию, рост процентных ставок и существенный кризис экономики США. И это то, что ФРС США хочет сделать в конце. Мы уже видим намеки от ФРС США о мягкой посадке. Ставки будут расти не так агрессивно. Рост будет не на 75 базисных пунктов, а на 25. Инфляцию опустят до 2-3%. Мы уже говорили, когда это может произойти. И это позволит ФРС изменить правила и начать пампить рынки снова мы уже видим изменение этих правил в январе 2023 года если это все правда все то о чем мы говорили у фрс сша уже есть зеленый свет для того чтобы разворачивать свою политику и рынки уже после первого квартала 2023 года и рискованные активы уже это чувствуют биткоины и альткоины растут не просто так но не забывай это не финансовый совет на этом все, меня зовут Богатейший Ди, и знал бы ты, как это видео меня вымотало, поэтому надеюсь на твою поддержку лайком, подпиской, как обычно, и напиши комментарий. Увидимся в новых видео, до скорого.